Что произошло за последние 25 лет? Родилась новая наука. Родилась на базе кирляновских исследований. Совершенно научного, физического, электрического и в том числе электронного прибора. То есть все то, что регистрируется этим прибором, является документалистикой. И, как говорится, оспариванию не подлежит. Возможности, которые предоставляет нам новая наука, те доказательства, те знания, по сути дела, возвращают нам утерянные еще во времена поздней лемурии способности. В то время мы видели тонкий мир, мы видели различных существ и общались с ними. Но постепенно с, так сказать, огрублением человеческого тела и э, многих других факторов эта способность у нас исчезла. И вот сейчас, благодаря кириллионографии, благодаря модернизации прибора Виктором Рубановичем Микертомовым, у нас появилась возможность видеть тонкий мир. А начало всему этому, начало, по сути дела, урологии положено Никола Теслой. Его первым снимком «Ауры человека» в 1898 году. В чем же великая ценность аурологии и ее инструмента кирлионографии? Прежде всего, мы видим воочию документально реальность как сил света, так и сил тьмы. В мире сейчас пока существует разделение науки, религии, эзотерики, но по сути своей это единое знание. И аурология дает возможность объединить эти знания и ввести в сознание человека то, что было ему ранее неизвестно. Человек видит невидимый мир в сотнях, тысячах кириллионографий. Причем невидимый мир не только вокруг субъекта человека, но и вокруг самых различных объектов природы. Ведь без кирлянографии человек не знает, не понимает, что творится в округе внутри него. Самая большая тюрьма для каждого из нас – это зависимость от чужого невежественного мнения. К сожалению, пока мнения только передовых ученых, которые представлены в отзывах, дают людям обоснование того, насколько важна аурология и насколько важно ее познать. Людям неведомо, что мы вторгаемся в чужие поля, в чужие жизнь, в чужие судьбы не только словом, но даже мыслью. Мысль материальна. И это тоже вам покажет и докажет э, аурология. Овладев аурологией, логической системой, объективными доказательствами того, что высшие силы реальны, что с ними можно связаться, Увидим, что Бог есть свет, потому что через обращение к Богу и силам света идет нарастание ауры, нарастание в ней света. Человек обретает уверенность в том, что он обращается с молитвами не в, пус не в пустоту, а его слышат, ему помогают. Кроме э моих исследований, с помощью киржановского прибора, очень серьезный вклад – в обосновании реальности связи с высшими силами внес профессор физики Марк Семенович Кринкер. И это множество опытов на современнейших квантовых приборах. Овладение аурологией наполняет жизнь человека новыми смыслами. Не зная, не ведая о том, что происходит в тонком мире, Мировоззрение человека остается очень узким. Мы постоянно взаимодействуем с невидимым миром, но мы об этом не знаем. И только аурология, которая, по сути дела, пока не имеет никаких серьезных оппонентов, нечего противопоставить кирлянографии, дает человеку более широкое мировоззрение и возможности, правильно ориентировать себя в этом мире, учитывая все то, что происходит в мире невидимом на базе тех кириллионографий, которые открываются во многих-многих моих книгах. Самой даже странно. вот написала 48 книг, а стала подсчитывать их 56. Что такое атеизм и кому он служит? Значит, оказывается, что мы, созданы когда-то в древние времена генными инженерами, в том числе представителями рептилоидных архонтов или анунаков. То есть они наши прародители, и они заложили в нас свои части. Причем заложили настолько широко и глубоко, что даже есть у нас рептильная часть мозга. Многие считают чудом существование Бога, но кириллионография показывает, это не чудо, а физическая реальность. Знание об этом осуществляют переворот в сознании и массово, в огромном количестве повернут людей к Богу, потому что мы по своему мировоззрению и образованию материалисты, нас так учили, нас так воспитали. И поскольку человек обретает предметные, документальные, научные доказательства реальности высших сил, у него не остается сомнений в том, что он может выходить с ними на связь. И если ему предложить осветить то, что происходит с человеком без контактов с Богом, а в контакте с темными силами, потому что нейтрального положения нет, или мы силами света, или мы силами тьмы. О, конечно, любой нормальный человек, понимающий, какие преимущества ему дает э, связь с силами света, он выберет связь с силами света. Дорогие друзья, хотелось представить вам э, Любовь Сергеевна Гордина, э, которая сделала очень серьезный обзор, кстати, того, что говорит София. Но вот э, давайте мы ей дадим слово Любовь Сергеевна, расскажите вообще, что такое вы создатель НОО конституции мировой, а у нас София создатель НЕО на сферной науки. Вот объясните разницу НОО и НЕО. Ну, во-первых я хочу поприветствовать всех кто подсоединился я во многие адреса разослала в общем-то приглашение поучаствовать в этом круглом столе и мы считаем, что действительно этот круглый стол очень важным не только для себя но и для всех людей вообще на планете я объясню чуть позже почему мы заявили тему по аурологии. И с Софией Бланк я хочу сказать, что мы с ней уже очень-очень давно сотрудничаем, и не только по этой теме. Но вот что касается темы аурологии, то я должна сказать, что если бы не исследование Софии Бланк, мы вряд ли смогли бы внести в ноосферную этико-экологическую конституцию человечества те статьи, которые, собственно, должны были подтвердить научные исследования. И вот к таким научным исследованиям я отношу исследования мировых ученых и в том числе исследования по аурологии Софии Бланк. У нее действительно очень много книг на эту тему, и все желающие могут познакомиться. Но меня сподвигло одну из статей на Северной Конституции, касающиеся человека, то есть определение человек, кто такой человек вообще, потому что, ну, как мы знаем, законы пишутся для вроде бы людей, для человека, но нигде мы не встретили ни в каких документах понятие «человек». Даже вот напомню вам, что декларация Декларации прав 1948 года там тоже нет такого понятия. И вот когда я получила исследование Софии «Увидеть невидимое», и все ее исследования, естественно, я тщательно прорабатывала, то возникло решение включить в состав аносферной конституции понятие человека как сути, ипостаси биологической, ну, которую не нужно доказывать, и которую мы все знаем, что это действительно так и есть, социальной тоже не нужно доказывать, и космической сути, и вот эти исследования, они действительно дают ответ на такой вопрос, почему человек, существо космическое и прежде всего космическое, и без влияния всех космических излучений, которые фактически на своем аппарате фиксирует София Бланк, вообще было бы невозможно жизнь, биологическая жизнь на нашей планете. Поэтому я очень признательна Софии за то, что это просто буквально такой вот подарок, ибо я в любом случае могу так сказать, вот на эти исследования отправить любого человека и сказать о том, чтобы они посмотрели все те доказательства, которые представлены и Софией, и нашими учеными, того, что я вот только что обозначила. Это же наша, в общем наш выбор, быть на стороне светлой или на стороне темной. Поэтому мы здесь все присутствующие. На светлой стороне, да, нас мало, но будет больше. Вот, это точно, это я тебя гарантирую, будет больше, поскольку время у нас такое. Вот. А то, что вы помогаете, вот смотрите, кто у нас присутствует, да, вот здесь. Значит, вот директор музея Кирля, да, вот только что вот выступила... Любовь Сергеевна Гордина, видите, член Союза писателей России, Борис Лавченко, член координационной коллегии, да, отзывы, да, видите, отзывы какие. Вот. То есть эксперты мирового класса. мирового класса. И рано или поздно это у нас дойдет. Понимаете, вот Амана Швили, Нилка Крисоя, да у нас Элина Мурат подписала, вот, Лонникман, Эмма, эм, кто у нас еще? Вот даже Майкл Мелик посмотрел. Ну, это дошло, даже Майкл Мелик. Не, ну я как бы, да. Ну, а дальше, видите, перечисление всех 150 книг нашей уважаемой Софии Михайловны Блан. Да, ну вот. Ну, Майкл, вот это просто еще вот то, что ты сейчас э, прочитал и показал, э, свидетельствует о том, что действительно такую науку, как аурология, нужно э, буквально внедрять в школьные программы, в школьные курсы, э, потому что ну, э, дети уже должны э, хорошо себе понимать, что мир, видимый, это еще далеко не все. Можно на их языке, и, в общем-то, такие книги у Софии тоже есть, где можно детям достаточно простым языком объяснить вообще суть и смысл вот этих открытий, этих исследований. И, может быть, тогда наша аудитория будет все больше и больше разрастаться, поскольку люди будут с пониманием относиться к тому, что мы говорим, Поэтому мое, так сказать, мнение, нужно поддержать то, что делает София, и вот эту вот науку аурологию продвигать всеми имеющимися способами и средствами. Тем более, я говорю, что даже правовой документ, правовой документ, как атмосферная этико-экологическая конституция человечества уже, значит, включила в состав статьи те положения, которые доказаны именно исследованием кирлиановских снимков Софии Бланк. Это вот я просто хочу ну, отдельное ну, спасибо сказать именно за то, что натолкнуло меня включить именно еще такие статьи, которые, значит, основаны на этих исследованиях. Так что, дорогая София Михайловна, вот просто отдельное спасибо за твои исследования, которые вот так позволили мне сделать такие выводы? Вообще то, что делает София Бланк, прецедентов, на мой взгляд, в истории вообще нет. Это просто невероятный титанический труд по привнесению в мир вот этих позитивных энергий, причем не просто позитивных энергий, а раскрывая сущность того, что действительно происходит. И то, что было когда-то в тонком мире, то, что сегодня это тонкий мир есть, но он же толстому миру, нашему миру, так скажем, он же непонятен, неизвестен. А, то есть, то, что начал Никола Тесла, допустим, да, продолжит, это Кирлян, и то, что вот, София сегодня делает и распространяет вот эту вот информацию, именно то, чего никому непонятно неизвестно. И... Значит, сейчас, дорогой Майкл, на вашем канале Присутствуют мои уроки для детей, для родителей, для любого контингента и возраста. Знания, которые люди получат, изучив, да, собственно, изучив, способ изучения, кино посмотреть, нажать кнопку, и на Ютубе перед тобой выйдет фильм, который предоставит тебе важнейшие для твоей жизни знания. И что вызывать, как говорится, сейчас к органам образования? Мы сами определяем, что нам важно, интересно и что нужно нашим детям. Хватит оглядываться на утвержденные формалистами программы. Пора взять уже наконец это все в свои разумные руки. Открыть мозги и воспользоваться уже готовым. Книги есть. Фильмы есть, статьи есть, выставки есть. Все разработано, даже 3 копейки не надо тратить на то, чтобы это было разработано. Значит, задача... извините, Пожалуйста, да? можно реплику? Ну, хорошо, я своему внуку, например, это все расскажу и покажу. Но э, этого же недостаточно. А 99,9% детей не будут знать об этом, если все-таки в школах, хотя бы факультативных, хотя бы на каких-то дополнительных уроках, не вести вот такую вот работу. Потому что я понимаю, что мы должны взять в свои руки, что называется, но больше, чем одного ребенка я не могу, например, взять и так сказать, просветить. Вот как здесь-то быть? Почему мы говорим о том, что все-таки школа должна быть заинтересована в этом? Не, не, не. Подожди, смотри. Вот у нас написала сейчас Мила, да? Мила поделилась в Фейсбуке о это что одноклассники ВКонтакте, ВК, ВК, ВК, да? Всего 500-700 друзей. Каждый должен это сделать. Вот у меня 5000, допустим, да? и Я это делаю. А почему не делаете вы, дорогие друзья? Если вам не скажете, что вы сиделы на не Не может быть такого, не делайте. Иначе бы у нас было не 28, а 280 минимум было бы. На благо. А вы же видите, здесь не рекламы, ничего тут нет. Правильно? По поводу, Любовь твоих, твоего внука, приведи внука, давай начни себя. Приведи своего внука. Понимаешь, мы его будем, конечно, мама бы тоже неплохо, если бы она приняла в этом деле участие в образовании своего сына. Понимаешь? И тогда вот, мы бы собрали людей, а что у каждого из нас есть, по-моему, дети и внуки. Ну, если нет внуков, то будут раз, не будут рано и поздно. Приводите и начнем с себя. Эдуард, что такое с 2025 года начнется? Что за директива такая? Это что, опять мы опираемся на министерство, которое где-то выпустило? Давайте с 2025 года это начнем. Кто такой сказал вот. А что, мы не можем начать с 2020 года? вообще надо было начать значительно раньше. Но ну ладно, не начали, не начали. Давайте сейчас это делать. Мне Давай. очень важно изложить Изложите. те концепции, которые дают, дают человеку понимание того, насколько важна урология. Давай. Друзья, мы с вами живем в знаниях, которые давным-давно устарели. Мы с вами вне новаций, новейших достижений науки. А урология как никакая другая наука. Откроет вам глаза на то, что происходит внутри вас и вокруг вас. Как мы живем и действуем? На основании того, что мы знаем. Новые знания развернут картину мира. И закономерности, которые происходят в нашей жизни, а мы о них даже не догадываемся, потому что не знаем большую и важнейшую часть нашей жизни, которая находится в невидимом мире и во взаимоотношениях с существами невидимого мира. В каждом человеке пересекаются знания и представления многих людей. И важно, чтобы эти знания основывались на фактах. Кирлянография, основной конек аурологии, это чистая фактология. Причем запечатлевается каждый кадр э, на кирлянографии в течение полутора-двух секунд. То есть там невозможно, никакая подтасовка, никакая фикция. То есть вы понимаете, нам раскрываются важнейшие таинство природы и жизни. Сколько можно это игнорировать? Все уже на тарелочке, все уже на канале Сангейт, все уже в книгах. Кого надо ждать, кого надо спрашивать? Скажите, пожалуйста, вот сейчас, в данное время, период карантина, все направления, идеологические, духовные, практические, не выдерживают критики. Они уже изжили себя. Есть новая парадигма? Нет новой парадигмы. Так вот, перед вами новое знание. Строите на базе новых знаний новые линии жизни оберегайте ваших детей. Вы слепые, мои дорогие современники, потому что у меня, я не слепая, потому что у меня есть кирлянгский аппарат, и я 25 лет веду исследования. А вы, не зная этого всего, продолжаете быть слепыми. И, будучи слепыми, воспитываете слепыми ваших детей. А к чему это ведет? А это ведет к тому, что ребенок в мире событий и жизненных ситуаций не знает, на что ему опереться, у него нет правильных моделей для выбора. Кирлионографии, комментарии к ним дают те модели поведения, на базе которых человек уже осмысленно, совершив и анализ, а потом синтез того, что он познал, будет строить свою жизненную линию, будет поступать так или иначе. Откуда у нас такое количество преступников? «Откуда у нас такое количество наркоманов, алкоголиков, воров?» Люди не знают, что они отвечают уже сейчас своей аурой за каждый свой поступок. За любую мерзость аура открывается, энергия утекает. И только при контакте с силами света свет прибывает. Кто об этом знает? Взрослые не знают, а тем более дети – мы э, будем ждать еще сто лет, пока Министерство образования разных стран э, приведут э, аурологию в систему познания, допустим, с первого, второго, третьего класса. Кого нам нужно ждать? Им что, дороги наши дети? Им дороги э, их судьбы? Нам осознать это и познать это, ну это ж пара пустяков теперь. Все готово. Есть переводы на пять языков. Мелко Крисоджа, которая руководит Центром наследия Теслы, принимает активнейшее участие в распространении этих знаний в разных странах. Далее, дорогие мои, аурология ярко, визуально, без предположительности, доказательно, связывает наше представление и наши убеждения в возможности связи с силами света. Пришедший свет дает возможность увидеть не только сам свет, его плотность и ширину, но и даже слои ауры. А слои ауры говорят о том, что мы действительно многомерны и что мы голографически представлены во всем мире то есть дают четкое понятие о том, как каждый из нас связан друг с другом. Наши голограммы просто накладываются друг на друга. Мы пересекаемся друг с другом видимо и невидимо. И от того, как мы поступаем, зависит то, что мы получаем. Потому что в тонком мире присутствует закон, Подобное притягивает подобное. Ты совершил зло, ты получишь усиленное зло. Ты совершил добро, ты получишь усиленное добро. Если мы это расскажем детям, пойдут они по преступному пути. Пойдут они за наркоманами, пойдут они за конфеткой, которую им предложит чужой дядя. А мы же этого не делаем. У нас нет основы для того, чтобы показать ребенку, что такое хорошо и что такое плохо. Вот она основа. В основу в лаурологии, в кирлянографиях. То есть, понимаете, по сути дела, преступники в преступлениях не виноваты. Виновата система образования, которая не показала им правильный жизненный путь, которая не направила их, и, конечно, виноваты родители, и, конечно, виноваты педагоги. Которые, не зная этого всего, о, о урологии... Вот я вам говорю, в 2007 году я представила программы учебные. В музее Кириллян они до сих пор находятся. Я сделала на диске, ну, просто уроки сделала. Классное, не классное обучение. Школа это будет делать или родители будут это делать. Дорогие, это не принципиально. Если вы на самом деле любите своих детей и внуков... Вы найдете время показать им кино. Я уже не говорю про книги, про книги для детей и родителей. Сейчас это все так просто. Далее. Задача ученых, педагогов и родителей – содействовать, направлять и управлять процессом познания и также процессом воспитания. И начать мы можем это все с раннего детства. С 4-5 лет читают Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Так покажите им картинки. Что будет, если ты поступаешь хорошо, и что будет, если ты поступаешь плохо. Что происходит, когда ты контактируешь с растениями, минералами, животными. Я все это показала. Я показала невидимый свет излучений, великолепных растений, минералов. То, что мы с вами видим... Это только маленькая часть красоты и эстетики. Уже не говоря о том, что энергия растений, кристаллов, минералов и животных идентична по своим э, снимкам, по своей конфигурации энергетики человека. Они тоже имеют космические антенны в своих излучениях. И именно через эти космические антенны происходит наша связь с миром растений. И совсем... Космосом, потому что, опять же, все космические существа имеют ауру. А аура в своей окантовке имеет стримеры, лучи. И вот через эти лучи, эти космические антенны, мы связываемся друг с другом. Кто об этом знает, друзья мои? Единицы. Далее. Э -э Продолжение ограничений в познании невидимого мира... Инерция внедрения очевидного и рекомендуемого светлейшими умами, передовыми учеными, нивелирует и обесценивает идею ценности образования, не соответствует требованиям современной жизни, требованиям времени. Мы продолжим растить невежность. Будем способствовать воспитанию будущих преступников, алкоголиков, наркомановых убийц, если мы не дадим эти знания детям, молодежи. Вы посмотрите, выросло несколько поколений безграмотных людей, которые не знают самых элементарных истин, которые не знают литературы. Настолько обрезали, настолько упростили и обесценили образование, что сейчас практически некому э, некого выбирать для продолжения развития ученых умов статус родителей и педагогов требует чтобы новые знания осваивались в первую очередь ими и огромная роль в этом процессе у журналистов и э, представителей СМИ не то что делают там оголтелые полуумные представители эстрады. А истинные знания надо показывать и давать. Использовать э, арену СМИ не для э, голых пупков, а для того, что действительно важна истина. Нужно привести людей из состояния, э, из состояния старых представлений в осмысленную реакцию на основе проявленных и запечатленных картин невидимого мира, его взаимодействия с нами. Новые знания дают реальные основы для преобразования сознания на основе новой науки, аурологии. Нужно образование не с позиций строжайших программ Министерства образования, а с точки зрения разума, логики и открытий науки. Иначе, сплошь и рядом, Будем переживать трагедии и драмы, несчастные судьбы, связанные с невежеством и строгими циркулярами, которые продолжают иметь власть над умами и действиями людей и педагогов в частности. Важно открыть тайны природы и их в огромном количестве открывает аурология. Очень важна тема одержимости, бесконечно важна. Большинство людей содержат в своем поле и в теле немалое количество бесовских структур, которые ими руководят. А рептилоиды вовсю правят через внушаемые нам мысли формы, и эти же рептилоиды организовали нам 5G, эти же рептилоиды в лице Элона Маска и прочих мерзавцев продолжают творить все то, что творится в мире и мы оказываемся у них, так сказать, в подчинении это все их политика а мы даже не знаем каким образом это происходит и кто э, руководит движением трейлеров и распылением всякой нечисти над нами в воздухе, в растениях, в воде и наконец Именно урология дает возможность людям избавиться от страха смерти. И в заключение, друзья, одна небольшая фраза. Дорога под названием «Потом» приводит в страну под названием «Никогда». Если вы будете откладывать на «Потом», освоение этих знаний, и передачу их вашим близким, знакомым, друзьям, вы никогда не ступите на тропу прогресса. И будете продолжать быть неинтересными, по-бытовому скучными всем, кто вас окружает. Желаю вам успехов на тропе познания. А Майкл эту тропу уже выстроил давным-давно на своем YouTube-канале, на, на своем сайте. Так что с Богом, мои дорогие, и успехов вам на этом пути.